Всем привет на моем канале. Сегодня буду оформлять квадратный торт в черном стиле, ко дню рождения мужа. Кому интересно, оставайтесь со мной. Тортик у меня уже отстоялся в холодильнике, ночь. Сейчас буду оформлять. У меня начинка медовик со сгущенкой. Достаю торт из формы. Размер медовика примерно 20 на 20 какая-то есть погрешность, поэтому обрезаю. Необходимо переложить на подложку смазанную шоколадом, для того, чтобы закрепить каким-то образом торт. У меня есть растопленная глазурь, и прям на подложку. Торт переложила, сейчас буду готовить ганаш. Для ганажа мне понадобится 300 грамм шоколада и 150 грамм сливочного масла. У меня плитки шоколада по 90 грамм, я добавлю просто кондитерской глазури. Шоколад растопила. Сейчас буду добавлять масло комнатной температуры мягкое. Перемешиваю до однородности. Отправляю в холодильник охладиться. Прошло немного времени, масса видно, что уже такая остывшая. Я взбиваю буквально пару минут. В принципе, ганаш готов. Можно покрывать торт. Я буду покрывать в два этапа. И сначала я наношу черновой слой для того, чтобы прибить крошки, если таковые есть. Крем оградить. Тортик у меня будет ехать в столицу Беларуси. Это город Минск. Так что мне необходимо, чтобы он выстоял вообще. Температура не знаю, какая будет, но явно плюс. Отправляю в холодильник застыть. Так, первый слой застыл. Таким образом убираю лишний шоколад и стараюсь вывести прямой угол. Где образовываются вот такие пустоты, значит необходимо добавить шоколад. Так, вот выровняла а, вторым слоем, однако все равно есть недочеты, погрешности. Вот эту верхушечку я вообще пока не трогаю, ее буду срезать, после того, как она застынет с холодильника. Ну и потом вот это вот все необходимо подкорректировать. Укладываю нож на торт и срезаю то, что у меня выступает. тортик я выровняла. дальше определяю где у меня будет передняя часть торта. и у меня наискосок будут идти такие разломы. Я намечаю себе шпажкой. Я возьму мастихин и чуть-чуть углубляясь вырезаю. Отправляю в холодильник. Аэрограф этот я покупала на сайте Алиэкспресс день, «Всемирный день скидок» 11 по -моему, ноября. все окрасила для декора я буду использовать гранат и гранат я сейчас увожу эти ямочки Беру кондурин, плотное золото, разбавляю водкой. Я порисую. Получается очень красиво. Мне нравится. Сейчас осталось только сделать брызги. Беру этот же самый кондурин. Класс! Очень достойно смотрится. Особенно для мужа. Торт готов. Такой получился он у меня в итоге. Мне очень нравится, как он получился, как он смотрится, черный золотом. Плюс вот этот гранат красный дополняет, как-то делает какой-то акцент. Мне очень нравятся вот эти царапины. Я в них вложила особый некий смысл. Честно говоря, до конца вот при оформлении я не знала, что я хочу конкретно, но я знала, что у меня должны быть вот эти разломы. Поэтому а, картинка в голове сложилась уже практически к концу оформления. Кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всем пока-пока!